Это у меня все, и по инсайту мне понравился курс, если честно, к сожалению, я не была на метапах из-за, извиняюсь, из-за часовых поясов, у меня не получалось, но мне понравилась по нам гемификации, так как это мне подходит больше, и добровольческая деятельность, вот, у меня все, я уложилась, кажется.